Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы рассмотрим стратегию Forex под названием Луч Элдера. В принципе, данная стратегия схожа с уже рассмотренной нами на сайте strategifoe.ru стратегией «Рентген Элдера. Индикаторы у нас те же, настройки, правда, отличаются. И в отличие от стратегии «Рентген Элдера, где мы пытались поймать разворот, тенденции, зарождение нового тренда, стратегия же Луч Элдера нам помогает на устойчивом тренде, определить коррекционное движение и на его завершении войти в рынок в сторону текущего тренда. Подробно данная стратегия также описана на сайте strategy По данной стратегии торговля ведется на дневном интервале. Благодаря этому нам не нужно большое количество времени для того, чтобы торговать по данной стратегии. Достаточно лишь один раз в день просмотреть график. В принципе, данная стратегия мультивалютная, но также допускается вариант использования ее на других финансовых рынках. Итак, на дневной график выбранной нами валютной пары мы устанавливаем следующие индикаторы. Это скользящая средняя экспоненциальная с периодом 21. Индикатор Bulls с периодом 13, он у нас зеленого цвета. И индикатор BEARS также с периодом 13, он у нас красного цвета. Для того, чтобы войти в рынок на покупку, нам требуется выполнение следующих условий. Цена должна находиться выше скользящей средней. И в то же самое время индикатор Бус уже не один бар находится выше своего нулевого значения, то есть показывает устойчивый возрастающий тренд. Как видим, в период активной фазы развития тренда индикатор BEARS также находится выше своей нулевой отметки, но как только мы замечаем, что данный индикатор опускается ниже нулевой отметки, это означает, что на растущем рынке активизировались медведи. Обратите внимание, что в это же самое время Индикатор BUS все так же остается выше своей нулевой отметки, а цена также находится выше скользящей средней. Итак, мы замечаем, что на индикаторе BERS происходит откат вниз, медведи активизировались, следовательно, началась коррекция. И как только мы замечаем, что данная шкала начинает обратно возрастать, то есть после того, как индикатор начал показывать значение ниже нулевой отметки, мы замечаем, что очередной бар оказался выше предыдущего. Обратите внимание, вот данный бар, он оказался уже выше предыдущего, что означает... Завершение данного коррекционного этапа и на открытии следующей свечи мы открываем сделку на покупку основываясь на том, что коррекция завершена и тренд скорее всего возродится в предыдущем направлении после того, как мы покупаем в данной точке стоп-лосс можно установить под предыдущий минимум но желательно, чтобы он был как минимум равен 100 пунктам все-таки это у нас дневной интервал и как видим, мы установили стоп-лосс именно на расстоянии 100 пунктов. Тейк-профит по стратегии рекомендуется в районе 300-400 пунктов, и также рекомендуется трейлинговать данную сделку по нижней тени каждой последующей белой свечи. Обратите внимание, как только у нас появилась белая свеча после открытия сделки, мы можем под ее минимум подтянуть наш стоп-лосс в дальнейшем под следующую белую свечу и так далее но только по белым свечам и в этом случае нас бы выбило с рынка немного раньше чем take profit в районе 170 пунктов но этот подход все таки более безопасный но все же как видите если бы мы не использовали в данном случае трейлинг стоп мы бы достигли своей целевой точки в размере 300 пунктов давайте разберем еще один пример на покупку обратите внимание цена находится выше скользящей средней. Индикатор бус показывает устойчивый тренд вверх. А на индикаторе бус мы замечаем, что началось коррекционное движение. И как только, как мы уже говорили, очередной бар оказывается выше предыдущего показателя индикатора, мы открываем сделку на покупку. Обратите внимание, вот эта свеча оказалась уже выше предыдущего значения индикатора и, следовательно, на открытии уже следующей свечи мы открываем сделку на покупку. Стоп-лосс равен 100 пунктам, take-profit равняется 300 пунктам. И теперь давайте рассмотрим, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы мы заключали сделку на продажу. Итак, цена должна находиться ниже скользящей средней с периодом 21. Индикатор в этом случае уже BEARS, так как у нас нисходящий тренд и нам нужны активные медведи. Индикатор BEARS показывает устойчивый нисходящий тренд, то есть находится ниже своей нулевой отметки. И в то же самое время мы замечаем, что индикатор BOOLS выходит выше своей нулевой отметки и показывает снижение. То есть началась коррекция и на ее завершении, на открытии следующей свечи мы входим в рынок. Стоп-лосс устанавливаем в размере 100 пунктов. take profit все также в размере 300 пунктов. И как видим в данном случае наша сделка точно так же закрылась по тейк-профиту. Это что касается консервативного подхода к данной стратегии. Но существует и более агрессивный. Давайте мы кратко рассмотрим и его условия. Итак, в данном случае мы используем два временных интервала. То есть после того, как описанный выше Сигнал на вход мы замечаем на дневном графике. В данном случае обратите внимание на покупку. Цена находится выше скользящей средней. На восходящем рынке мы обнаружили коррекцию. И на возрастании показателя бирс, то есть завершение коррекции, на открытии следующей свечи мы должны были входить на покупку. Обратите внимание, вот данная свеча. Это свеча 11 ноября 2013 года по выше описанной стратегии мы уже должны были войти но по данному варианту торговли мы переходим на часовой график на часовом графике у нас также 11 ноября 2013 года мы замечаем что цена также находится выше скользящей средней но в данном случае это скользящая средняя уже с периодом 13 индикатор булс показывает превалирование быков на рынке, а на индикаторе бирж мы замечаем, что произошел откат, то есть коррекция, и на убывании данной коррекции мы входим в рынок. То есть после вот этой свечи, на открытии следующей, вот эта свеча, мы входим в рынок. В этом случае стоп-лосс устанавливаем под предыдущий минимум. Желательно, чтобы стоп-лосс был также ниже и скользящей средней, что составит порядка 20-25 пунктов. После того, как мы совершили вход в рынок по данному варианту торговли, дальнейшее контролирование сделки мы уже продолжаем на интервале D1 по выше описанным правилам, то есть take profit в размере 100 пунктов или будем переносить наш стоп loss по нижней тени белой свечи. Данный вариант стратегии позволяет нам уменьшить... Размер стоп-лосса. Но все-таки он более агрессивный. И стоп-лоссы здесь встречаются чаще. В принципе у меня на этом все. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Гаспарян. До свидания.